Всем привет! С вами Кристина и Андрей. И сегодня мы с вами начинаем наш вредный ужин. Вообще я толком не поняла, что мы будем сегодня с тобой делать? Ну смотри, мы сделаем заказ в одном из заведений нашего города, который нам доставит на дом. Будем пробовать его и оценивать, насколько он соответствует заявленному качеству в меню, насколько он вкусен и насколько качественный сервис в заведении, в котором мы закажем. Сегодня мы будем с тобой очень много есть. Ты готова к этому? Ну... Тебе Попробуем становится? заказать где-нибудь и выберем. Жирная. На ну, сегодня рой пятница, а по пятнице можно кушать. Ну давай, я хочу. Ну, давай поскорее кушать. А, ну, ну. давай. Ну, теперь можно и заказывать. Да. А что ты хочешь? Блин, ну я не знаю. Пицца, конечно, же, немножко тошнит, но это заказывают все, поэтому, я думаю, это будет интересно да, ну давай. Мы, я думаю, вот заведение румянцев нам сегодня поможет в этом. Это даже целая сеть. Отзывы я уже прочитал. Здесь очень вкусная пицца, сытная, привезли теплые, Проверим, настоящие ли это отзывы, или заведение просит своих знакомых написать эти отзывы. Сейчас мы узнаем правду. А ты что будешь? Не знаю, чем вкусно. Но ну, есть роллы, салаты. Да, роллы. и роллы, и Окей, тогда я буду пиццу. Да, и какую? Лесна, Балтийский берег. Очень странно, что у них нет описания к пицце, потому что тут нарисовано, но всего-то ведь и не разглядеть. Советую вам добавить описание блюд. Пицца Болоньезе. О, пицца сделай сам. Типа тебе привозят тесто, ты накладываешь. Да-да-да. Доставщик просто бросает в кусок теста и такой... Давай, садиться и наблюдай за, за твои деньги. Пицца морская, пицца ассорти, вот пицца ассорти, в принципе. Давай, пицца Должно быть всего там понемногу, по сути, 765 грамм. Угу. Кидаем его, ты будешь салат, да? Давай, давай. А, ролл, да, ролл. сказал. Ролл. Симпатичный ролл Симпатичные роли да, симпатичные девочки. Ничего, не жарко. Дофига. Ну, давай... Слив... Ролл сливочный с лососем. Выход 180 грамм. 180 грамм. Мы проверим, у нас есть весы. И, И салат. Я думаю, Цезарь. Цезарь? Ну, банальщина. Может, Серёдка под водку тут есть? Ну, надо будет водку тогда. Типа за здоровый образ жизни. Да, да, да. Получается, у нас сумма 1007 рублей, доставка бесплатная. Сейчас мы оформляем заказ. И сейчас посмотрим, насколько быстро перезвонит нам курьер, как он будет с нами общаться. Вы все услышите тоже вместе с нами. Да, и насколько быстро все нам привезут. Да. Солнце, Алло. Здравствуйте. Да. А сколько ждать? Сумма заказа у нас получилась 1007 рублей, а пицца ассорти 765 грамм, 549 рублей, рол сливочным лососем 180 грамм, 249 рублей, салат «Цезарь» 250 грамм, 209 рублей. Что ж, ждем, курьер позвонила и сказала, что ждать нам целый час. И вот я и говорю, значит, пойдем со мной на свидание. Она мне говорит, нет, типа, у меня есть парень. Я говорю, а парень-то не Стенка подпинится. А я-то настоящий мужчина. Че? Ты чего меня не слышишь, что ли? Нет, вообще-то. Нормально, я тебе вообще-то тут рассказываю. А пока мы ждем доставщика с нашей едой, я включу Кристине очень громкую рок-музыку. Это будет а, группа Аматори Инстинкт обреченных. Посмотрим, выдержат ее перепонки или нет. Кристина должна будет угадать или по понять, что я ей пытаюсь сказать, сидя в наушниках. Ты готова? Всегда. Рок-н-ролл! даже я слышу, я люблю брокколи. Ты любишь море. Да. И пляж. Перемеш. У меня. У тебя. Классная. Сосиски. Да, классная сосиска. У меня. У тебя. Большой. Большой. У тебя? У меня? У тебя? Большие? Большие? Дыни. Дыни. Ся? Дыни. Си? Дыни. Сиськи? Большой? Большой? Эйчпачмак. Эйчпачмак! Я поняла. Давай меняться. Я готов. Андрей, Я yeah. что? Я. Yeah. Ты, хочешь? Твою... <сих> <сих> <сих> yeah. Yeah. Ты. хочу. Хочешь? Твою. Матрушку. Матрушку. Я. Ты хочу. Можешь. Хочу. Хочу. Хочешь? Твою. Мою. Сосиску. <сих> <сих> Мою сосиску. <сих> <сих> Чуть. У него чуть-чуть только. Вообще чуть-чуть. Вообще чуть-чуть? Вообще чуть-чуть. Что? Да, все, ладно, что-то не понимаешь. Вс, не понимаешь. Не понимаешь у него. не понимаем. всегда. Весело вообще было. Короче, курьер никак не может доехать до нас. В принципе, приехал он довольно-таки быстро, только почему-то не дозвонился. Потом позвонил оператор, сказал: у него нет денег, вам позвонить. Спуститесь, пожалуйста, вниз. Он не может попасть в подъезд, хотя домофон у нас работает. Вообще все как бы в порядке. Здравствуйте. Ты ко мне, я на Не знаю, почему не дозвонились. Это сейчас, ужас, туча, я вам Он Тут Что, а вышел сосед у вас, вот, да? Нам же кому? Мам, 51-й. Так и живём. Несу часа. Тут чек. Да. Ну что, вот и доехал до нас курьер. К сожалению, как-то это странно было, но довольно-таки быстро. Очень быстро. Да, мы думали, что кто-то другой даже к нам звонит. Так, сейчас заходим и смотрим, сколько должен весить салат. Салат у нас должен весить 250 грамм. Ну, Учитывая еще Да, еще и... тара. Салат весит 281. 281. Mm. То есть это много, да? То есть это даже выше больше. Нормой, но целом... Это хорошо. Сейчас посмотрим, какой он на вкус. 209 рублей он стоит. В принципе, давай дальше. давай дальше. да. Еще нам дали в подарок такую вот булочку. Я не знаю, она должна вообще с цезареми типа я не знаю как ты комментируешь даже от тысячи рублей получишь булочку да только булочку она еще горячая приборов нет даже палочек нет а ну а ну короче пиццу руками салат руками Кристина выкладывает роллы на салфеточку потому что ну тут да тут еще и как это называется у Нади чего-то в общем соус Соуса. Васаби и да. имбирь. Так, но... 219, а написано 250. у нас... 250, да? Да. Роллы... Нет. Роллы сливочные с лососем, 180 грамм. а ага. А весят они 219. То есть да. заведение даже докладывает. Даже но мы... Больше. Да, еще должны разобраться, чего именно они докладывают. Может быть, они докладывают вот зеленого лука больше всего. А вот рыбы я смотрю там, вот в этом. Посмотри, вот на этот. Вот на этот. Ну тут рыбы прям, ну, я не знаю, ну, грамм 5 пять. Меньше, наверное. Не, ну вообще, в принципе, ну роллы нормальные. Бывают и похуже. И даже на внешнем вид. Давай посмотрим тогда. Они даже очень симпатичные. Давай посмотрим на пиццу. Сейчас вы переложили... Пиццу в тарелочку, тарелочку мы сбросили как тару и смотрим, сколько она весит. Весит она у нас... Сейчас остановиться надо. 600... 668 грамм. А заявленных у нас в пицце, по-моему, куда больше. По-моему, они нам доложили туда, но не доложили сюда. и потом 765. Не доложили нам, ну, 100 грамм. 100 грамм не доложили. Я думаю, они тут не доложили, скорее всего, вот чего-нибудь колбасного. Чего-нибудь колбасного. Да, в целом, я думаю, выглядит все не так уж и плохо. Ну просто я не понимаю, почему ассорти. Да, кстати, здесь... да, почему ассорти. Просто тут Ничего. я вот это вижу. Ничего, ассорти здесь нету. Да, так-то ты права. Ну, обычная мясная с огурчиками. Но я уже вижу, что тут какое-то тонкое тесто слишком. Вот эти концы, это прям, ну, вот они жесткие, их как бы вообще никогда не съешь. Вот здесь они уже прям подпаленные и очень твердые. Я не знаю, как есть. Сейчас посмотрим. Сейчас будем пробовать, как это все на вкус. А, приборов нам не положили. Как бы, ну Понятно, что пиццу можно есть руками, но вот салат руками ты не поешь. Да и палочками тоже. Я пошел за ютками. мысли. Ну, Я на 5 минут только отошел. Меня подождать нельзя было. Вообще-то едят, начинают есть салатов. Я просто попробую. Просто попробовать. И какие у тебя комментарии? Давай попробуем салат. Давай. Себе. Пилочке. И мне пилочке. Я вот не ем укроп. Я его съел. А -а -а. Ну, Флэ. хочешь полезно, зато? Не, я вообще не люблю абсолютно эту. траву вообще не ем. Но ну, нектара неудобная, как но, что надеюсь, Вроде неплохо. Вот для меня в Цезаре именно соус, главное. Мне кажется, вот в Цезаре готовят плохо соус чаще всего. Ну давай. Ну ты давай, пробуй, первое. Если ты начнешь биться вот так вот в серии, mm -hmm. то я уже не стану есть. Буду дальше без тебя шоу вести. слишком пахнет, да, как будто. Угу. У меня должен присутствовать чеснок. Да? Так, я возьму помидорку, курицу. Вообще. Сыр. Очень неплохо. По-моему. По-моему, соус то, что надо. Доставай роллы. Ролл роллы. Этого, кстати, вот много, в принципе. Как он называется? Ты забыл? Um, Имбиря много. И вот этого тоже. Sí, да. Забывайся. Я всем забываю Васаби. Васаби, я помню, оно мне напоминает еще из фильма этого. Это, про именно этот вот, Васаби. Да, вот. Вот он мне и напоминает. Вот эта часть всего вот это происходит, потом так. <пух> <пух> <пух> <пух> <пух> <пух> <пух> и это все на столе. О, да ты ювелир. <пух> <пух> ювелир? <пух> ну что, я первая? Давай. <связь> замечательно. <связь> я вообще люблю еду. Я не умею держать, я всегда не, не открываю палочки, только только. <связь> <связь> <связь> чувствую? Вообще. Не чувствую. Ой, не слушаю. Ну да. даже чуть-чуть теплые. <связь> Они вообще холодными должны быть в момент. Мне нравится, что они теплые. Но я же и теплые суша. Мне нравится, что они такие нежные. Прям, да? Угу. Я очень удивлена, честно говоря. Угу. Я, не, я никогда не слышала про эти заведения. Я тоже никогда не слышала. Вообще никогда не слышала. Я всё заказывала у других. Угу. Но очень вкусные. Давай. Мне, конечно, уже немножко подостыла, но я думаю, оценить не смогу. Вот единственное, что мне не нравится, у них нет описания. Э, да, это плохо. Э, и это если бы я знал, что есть здесь соленые вот эти огурчики, вот так они выглядят, эти, кто не в курсе, я бы не стал заказывать, потому что сидеть и выбирать, я вот не очень люблю соленые огурцы. У меня тут прям вот лук. Угу. Вот какой. Я тоже не люблю. Я прям его чувствую. О, у меня прям в рту все горит. Очень сильно. Да это белое? Вот это что ли, зелёненькое? Mm. Это... Я забыла, как называется. Она же просто ассортии. Почему она горит так? Надо острый было её назвать. Горячая, острая ассортия. Ну, да, кстати. Я просто вообще не очень люблю острое. Оф... Я, красиво объялась. Вообще объялась. Всё, Маша, сейчас выпуск закончится, и... Пойдем. Боюсь, что с набитым жовтом. Мне даже дышать тяжело. Ну ладно, пусть переварится. Давай дадим оценку по заведению румяцков. Как ты оценишь первое блюдо? Это был салат Цезарь? Цезарь. Цезарь, честно, был очень вкусный. И программам вполне соответствовало заявленной норме. И курицы было много, и соус был очень вкусный. В целом с салатом мы довольны. Я с тобой полностью согласен. Салат был отличный, он был нежным. Обычно, когда его приносят, а здесь они сделали правильно, что положили вот эти гренки именно вниз. Пока они ехали, они немного размокли, а в некоторых заведениях подают, и а они такие ужасные, что ты ужасно твердые, что ты царапаешь да. себе нёво просто все. Да. В этот раз все было в порядке. Второе блюдо роллы, я думаю, вообще не нуждается да, в обсуждениях. Они были по граммам. А, да, и очень нежные, и рыбы там в целом mm -hmm. потом хватало, как я уже посмотрел позже, и, и это их опять забыл. Да, в добавок этих короче да тоже. Сами было, да. И соуса. Какое там идет? Слоевый. Да, вот этот соевый соус, все было. Все было отлично. Конечно, единственное, что нас разочаровало, это, это пицца. пицца. Да. Пиццу мы бы хотели, конечно, э, во-первых, это чтобы она, чтобы у пиццы было описание. Обязательно. Да не только у пиццы, а вообще у всех блюд. Я не помню. Вот у салата было описание? Нет, даже у салатов не было. Вот. Значит, у пиццы описания не было, и одна сортина была не похожа, на 100 грамм она обманывала нас. И еще она была очень горькая, я просто, острый, да, и очень острой, да, и очень много лука, и лук был порезан слишком большими ломтиками, и это тоже не очень приятно, когда ты х, -х, х, прям вот так зубом, зубом. Вот, собственно, и общее впечатление по десятибалльной шкале. Единственный плюс в пицце, то, что она была ровно нарезана. Иногда да. режут пиццу очень бывает криво. один кусок большой, другой маленький. А здесь было очень все ровненько даже. Единственный плюс. Общее впечатление. Общее впечатление. Учитывая то, что я никогда не слышала до этого об этом заведении, я довольна. В целом. Довольно, да. В целом. То есть ты довольна? Нет, ну Если брать у нас было три блюда, двумя блюдами я довольна, одним. Не совсем. Может быть, выпусков через пять мы снова закажем там схожие блюда, и тогда мы узнаем, да. всегда ли хорошее заведение и доставляет. Или сегодня просто хороший день. <св> да, сегодня просто настроение было хорошего повара, или на самом деле заведение всегда делает классно. И на своем на... заведении классно. <св <св <св Подписывайтесь на канал, и тогда Кристина превратится в ковбойшу. Нажимай. Жми. Подписался? Давай. Тут музыка должна быть. Тихий кают такой. Что ж, мы уходим в закат. Следующий выпуск будет уже, думаю, скоро. Так что ждем ваших комментариев. Нам интересно, да? Всем пока! Пока!